Внимание! Данное видео ни в коем случае не является рекламой. Все торговые марки, упомянутые в этом видео, по праву принадлежат владельцам прав на них, и упоминаются лишь в ознакомительных целях. Всем привет! С вами снова я, Никита Карамов. Юл или Рождество по-шведски, наступит еще не скоро, также 24 декабря, как в других странах. Однако это не мешает Икеа уже начинать продавать свой шведский праздничный напиток. Вкус, правда, у него на любителя, конечно. О чем то я? Ах да, точно. В современном мире технологий большую часть времени человек проходит сидя за столом, просматривая картинки в интернете. Ну, не обязательно картинки. Кто-то работает, кто-то слушает музыку, кто-то играет в игры. Но большую часть времени мы проводим все-таки за столом. Для использования стол должен быть удобным и отвечать требованиям своего владельца. Поэтому выбор стола для работы – это очень важная часть обустройства своего рабочего места. Очень хорошую работу в этом плане проделает компания IKEA. И именно поэтому сегодня мы будем обозревать ее стол под названием Алекс. Этот стол вы наверняка уже у кого-нибудь видели. Он очень часто фигурирует в разных видео, фильмах, фотографиях, потому что стол очень популярный. У него хорошее соотношение цена-качество. Он не слишком дорогой, не слишком дешевый и достаточно удобный. Давайте же его соберем и посмотрим, что же в нем такого классного. Если это рождественский напиток, то точно шведский. Ни вкуса Рождества, и запаха Рождества. Коробка очень тяжелая. Она весит 36 килограмм. И доставить ее в квартиру, это, конечно, огромный челлендж. Это очень сложно. Не знаю почему мне так кажется, но это вообще мастхевная штука. С одной стороны плоская, с другой крестовая, и это удобный форм-фактор. На самом деле этот мультитул или мастхевная штука, как я ее прозвал, не особо и пригодилась, потому что пользоваться обычными отвертками было намного проще. Однако некоторые части стола все-таки было невозможно собрать без этой угловатой отвертки. Сам стол собирался очень просто, Инструкция у Икеи мне всегда очень нравились, они похожи на инструкции от Лего, никаких слов, просто картинки, иди по шагам и в конце концов получишь свой продукт, не надо думать что после чего вставлять, не надо думать какой стороной вставлять, здесь все подробно расписано и собрать эту мебель может абсолютно каждый без каких-либо затруднений. Наконец-таки собран Вот такое получилось миленькое рабочее место Здесь очень удобная система Кейбл-менеджмента Все ненужные вам кабели Можно спрятать вот сюда И всегда иметь к ним доступ Здесь будет очень удобно Работать на каком то компьютере Есть два больших удвижных шкафов, Где можно хранить документы Или какие-нибудь сладости Чтобы улучшить свою работоспособность в общем, стол красивый, белый, чистый, лаконичный. Значит, так сказать, IKEA Way. Самое интересное, и я даже сказал бы странное, это то, что в комплекте был один лишний винтик. Таких винтиков было три разных вида, и это странно, что запасной они положили только этот. Ну, и всем спасибо, что смотрели. Такой своеобразный очередной IKEA, IKEA skincase packing. И помните, это не реклама IKEA, это. Дружеский совет. Это распаковка того, что мы купили, то, что нам приглянулось. Ни одна серия Nikkei Sunpacking не является проплаченной, не является рекламой какого-либо продукта. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые серии Nikkei Sunpacking и других моих проектов. С вами был я, Никита Карамов. Пока! Ну и бурда.